Всем привет, с вами Розе, и это обзор, который вы давно ждали. Это обзор на Арба, 80 уровня. Мы В данном видео вы видите 79 уровень, но на момент выхода это уже 80 уровень. Что я хочу сказать, разбавим наши мужицкие обзоры, потому что это будет очень приятный голос, девушка. Oh Руки держим над столом. Приятного просмотра. Меня зовут Ксюша. Игровой ник персонажа Пионерка. Играю на сервере Эрика 6 в составе клана NoQ. А со старта игры играю за Арбу. Конкретно за данного персонажа. Со старта его развиваю по Холю и лилию. Развиваю персонажи именно в ПВП направлении. Поэтому со старта приоритет идет именно на... Защиту, на сопротивление, на такие статы, нежели уроны и так далее. Ну, то есть они тоже в приоритете. Нет такого, что я вообще там забиваю, не закрываю там коллекции и так далее. Но они не стоят там первостепенно. Давай сразу по шмоту, наверное, пройдемся. Давай, давай. Шмот. Я бы сказала, среднестатистическая малютка, но не, не совсем. Диадема. Терсия, в принципе, из красного шмота, это, как бы, считается топ сот. Сейчас, можно говорить, люди собирают сначала топ-солянку красную, потом уже переодеваются в фиол. Прекрасная диадема на все случаи жизни. Может быть, спросишь, почему не Хильдегрим? Потому что Хильдегрим, она дает тоже сопротивление, как раз-таки то, что и нужно персонажу. Как-то мне в ней более комфортно и да, менять не хочется, как бы, да, аналог ей есть Хилдегрим, то есть ребята, которые тоже развивают персонажа в, в сторону ПВП больше, они могут одевать Хилдегрим, это тоже прекрасная альтернатива Терсия. По ЛСам, защита поезда инк плюс один. А, Мантия Тайн. Тоже плюс две защиты. В принципе, везде ЛСами пойманы плюс две защиты или два снижения, там уже что получится. Ну, в плане да, дополнительный. Это тоже, в принципе, абсолютно доступно любому, потому что сейчас эти камни жизни, они стоят достаточно дешево. Плюс те ребята, которые стоят в поле брани, они там в неимоверном количестве. И такой ЛС может поймать абсолютно любой. Ничего в нем такого особенного нет. Из красного аналог Е, это либо совершенства, либо Апелла, если хочется быть немножко пожирнее. Набедренники имперского крестоносца, очень хорошие. Сначала тоже там составом немножко недооценили, думали, что это там не самая последняя вещь, которую нужно одевать на фиолетовую, но тем не менее действительно недооцененная. Потому что он дает такой слайд сопротивления всем стихиям 10%, процентов, и это очень, особенно ну, в ПВП. ЛС тоже, два снижения. Перчатки по агрелу дают вот, увеличение урона от умения, этого они очень хорошие. Снижение урона плюс два, ЛС. Вот, здесь повезло, ведь мудрости две. Там было ПРВ, здесь побольше повезло. Из красного альтернатива будут перчатки терсий, тоже замечательно. Из набедренников хорошая альтернатива будут набедренники терпения. Тоже прям... Супер -топ. Сначала по, по развитию, да, как, как мы все одевались, мы одевались там в МЖ, да, потом вот это вот МЖ э, меняли уже части, заменяли вот это вот топовой краснухой, да, и тем самым мы собрали вот uh -huh. топ солярную. Вот. то есть Терси туда входит, туда входит туника совершенства. Апелла, сапоги посланников, все как бы... И сейчас, и сейчас это ну, намного более доступно, чем там, не знаю, там, полгода назад. Да? Сейчас цены на все эти вещи, они за 5-6 у нас на аукционе а, на бедреньке терпения за 5 тысяч лежали. Это очень хорошая цена. Они дают очень много. И до фиола, там, в принципе, их менять не что. Персонаж больше в ПВЕ, то терпение не ему. Если в то на бедреньке цвета ну, нужно. Сапоги посланника, лучше нету и, просто не будет. До Фиола, бегаю в нем, ЛС тоже, две защиты, одна выносливость. Ну, рубашка это донатная рубашка, да, тут уж КАП повезет, да. Кому-то везет за точкой, кто-то и на 7, и на 8 ее точили, ребята. Я очень рада за них. Вот, у меня шестая, статы хорошие, ЛС две защиты, одна выносливость. Вполне себе плащ света не вид он чуть-чуть лучше чем плащ безмолвия красный а, ну, немножечко вот, альтернатива ему это только плащ безмолвия который тоже дает сопротивление урона от умений 5 процентов сопротивление умения просто и защита он тоже достаточно дает в нем у вас тоже два снижения то есть я говорю, у меня везде либо два снижения либо две защиты орб чернокнижника Святость уровня 3 больше не идет, пробовала поднять на 4, на 5. Не меняю и пока не планирую менять, то есть там альтернатива была, по-моему, на ману, с маной проблемы нету. Предлагали эти красные свитки, разные там, не знаю, от сала до какой-то масухи или еще что-то, не знаю, мне кажется, аджор важнее, дольше жить будем. А, ЛС, Вот здесь ЭЛС хороший. Здесь можно посмотреть отдельно. ЛС почти топовый, я бы сказала. Не совсем. Чуть-чуть получше его можно сделать, но, опять же, это может занять очень много времени. И это тоже поймано абсолютно простым ЛС. Да? Здесь урон от оружия 2. В идеале это 4-5. Урон огнем 4, что есть окей, okay, потому что максимальное 5. И увеличение урона от оружия 25. Это максимальное значение. То есть здесь вот... Это не блеской поймано? Это простым ЭЛСом. Многие пишут, что нереально просто поймать 25% обычно. Говорят, что если ты блеск ЛС что то у тебя вроде как там типа шансы больше и все такое. Ну, не знаю. Те вот ЭЛСы, которые у меня, они пойманы с простыми. Мне на блес ЭЛСы категорически не везет. Есть ребята, которые ловили, конечно, в идеале там шмотки тоже поймать три или 4 дефа. Ну это вообще прям кайф будет. Но мне такой ЛС не ловился ни разу. Все ЛС, которые есть у меня, они благодаря обычным камням жизни пойманы. Поэтому все реально. Может повести быстро. Ты можешь потратить там, условно 50 камней жизни и поймать по типу такого, да, ЛС. Можешь потратить 600. тут уж как повезет. Главное терпение. И много ЛС, да. И много элэсов. но его, они сейчас очень доступны. То есть если раньше они всем были дорогие, они не падали в таких количествах, да, что люди стоят в том же самом поле брани, и там, ну, там чуть ли не с каждого мобов падать падает. Вот. сердце-сектора, в принципе, на ПВЕ самое то. Плюс у него и заточка. Заточка дает дополнительную защиту, сопротивление урону от оружия и сопротивление Тройному. Будь он пустой, нет точенный, наверное, бы не носила, Скорее всего, символ мечты плюс пятый. Вот. Но ну, хорошая альтернатива. Плюс ЛС тоже на два снижения. Благая серга Огня, ЛС на одну защиту. А, благая Серьга Земли. Здесь хорошенький, здесь четыре сопротивления умения и снижение урона один. А, браслеты Благословенной Пятой Стражи. Элайсеру урон огнем 5, это максимальное значение. И сопротивление крипт-атаке 4%, приятный бонус. Берсерка 4, благословенный. Элайс на 2 точности. Мне кажется, максимум 3. И то с, с 2. То есть это хороший элайс. Здесь, по-моему, в нем кроме точности нечего ловить. Ожерелье, величия плюс 3. Элайс, одно, одно снижение, одно защита. Здесь повезло. Это ну, очень редко, когда можно поймать вот, в таком одно снижение, одну защиту. Ну, вот, обычно получается либо то, либо то. Ну и плюс какой-то там стат типа инты, мудрости и так далее. Это тоже будет хорошо. Ну, вот, за счет заточки ожерелья дает больше сопротивления умениям. То есть базовое значение это 4 сопротивления умения. Как? Ну да, ну на всех же ожерелках также одинаковый принцип заточки. Не будь его, ну ожерелье величия на самом деле оно всем нужно, потому что оно даёт увеличение урона от умений. Да. Потому что особенно тем, кто играет на арбах, на них чувствуется это очень сильно, то, что не хватает жуткого урона, да. То есть в какой-то момент ты можешь достичь капа урона ну и, и все, да, и тебе где-то этот урон надо брать. И за счет такого стата, увеличения урона от умений, ты и поднимаешь этот свой урон. Потому что... Когда, допустим, вышли, вышло то же самое кладбище, да, когда нам дали новые локации, кладбище, арма не могла там стоять даже с тем, что она имела а, такие же статы именно урон и точность, как другие, которые стояли. Да, она, ей просто не хватало урона на этих мобов. Она могла стоять там физически, в том плане, что ее мобы не так пробивали, да, плюс с резистами, но убивала на крайне мало, поэтому эта жерелка, она в любом случае нужна всем. ПВЕ, ПВЕ ПВП абсолютно нет. Без разницы. Боль кармы, если я не ошибаюсь. Фиол скилл, он же массухой не был тогда. Не был, не был. Любой другой класс с такими же статами, с такими же показателями урона и точности могли стоять на кладбище. Даже выше, мост, брани, мне кажется, плюс-минус тоже. И МЖ кольцо. Тоже ну, нужно иметь 7, потому что одно кольцо дает тебе 18 увеличения урона. Почему 18? Потому что его базовое значение увеличения урона от умений 10%, плюс вы ловите ЛС увеличение урона от умений 8%. Здесь еще можно поколдовать в том плане, что поймать урон стихии на да, 4-5 максимальное значение. Но это тоже может ну, Уйти достаточно много Потому что, ну, именно ЛС. -ов. А вот с ЛС на С ними намного сложнее, чем с Камнями жизни. То есть поймать его сложно Потому что дефицит этих камней духа Требует ресурсов, можно перекрачивать, Но науки, они всегда дешевле У по-моему, цена на один Камень духа 5 кристаллов Но оно по АД не очень Затратно, если перекрафчивать В этом Создание. Да, да. Но они дорогие. То есть, если там камень вот, вот, жизни да, стоит условно 0,001, то камень духа стоит дорого. Поэтому тут уже как повезет. Повезет выролить увеличение урона от восемь 8% и урон любой, абсолютно любой стихии 4-5, супер. Дальше крутить не нужно. Благим лесом можно выкрутить 10%. То есть и в совокупе получить 20% получения уровня отменения. Но это прям нужно быть лакерком, и это не про меня. Ну, а за счет заточки кольцо дает точность. Очень долго ко мне шла, очень много на нее было потрачено средств и нервов, но ее нужно было сделать за счет того, что при заточке на 6 она дает сопротивление удержания 10%. Ну, помимо того, что вот здесь вот прибавляется статуя одно снижение. Пояс Октависа пятый. Тут уж тоже, как бы, у кого есть, допустим, пояс Октависа третий, тоже супер классно. А, дает хорошо по дефу, дает дополнительные статы, такие как снижение сопротивления умением. Альтернативой, мне кажется, любой там пятый пояс, тот же самый Благословение синий. Uh, пятый тоже будет давать много дф вполне хорошая альтернатива у вас две защиты этот вот здесь вот можно поиграться но опять же нужны камни духа и нужно их достаточное количество для того чтобы испортив вот это получить что-то хорошее а не потому что у тебя было 10 штук и ты в итоге получил макс хп Чуть-чуть СМП -чуть и еще какую-то фигню То есть перекручивать опасно Только если достаточно ресурсов для того, чтобы дожать и получить что-то хорошее Потому что первый, второй стат можно поймать защиту или снижение И третий можно поймать, там, не знаю, мудрость себе или интеллект Вторым кольцом ношу плюс третье кольцо страсти Хорошее кольцо, как по мне, опять же, доступно многим Что такого сверхъестественного Само кольцо дает 20 сопротивления умением. Любое красное кольцо дает три защиты. Здесь повезло с ЛС. Можно было бы ролять то же самое увеличение урона от умений, но не повезло. У меня одно это кольцо дает 10 точности. Потому что здесь 3, 4, 7 и плюс заточка еще 3 и того 10. У -у -у. Это прям очень много. Круто, очень круто. Да, это, это действительно очень повезло. Даже когда выкрутила поняла, что Нет, 8 увеличения урона не дадут такого профита, как даст тебе точность. Пагрио пятое, хорошая, кстати, печать, тоже дает увеличение урона от умений. С Элайсом повезло. сопротивление умениям 4, снижение урона 2, это очень хорошо. Но это вот как раз-таки тот случай, когда повезло именно с благовойсом. То есть это не с простого поймана. Потому что простой а, камень духа, он дает по единичке значения, То есть либо одну защиту, либо одно снижение. А Верхний, честно, не помню. А благословенный камень духа, он уже дает две защиты, или два снижения, это можно поймать. Дальше руны третьи. Третье это уже хорошо, вторые тоже хорошо, если у вас на любые тоже хорошо. Выкручивайте салхивки, точите, они в любом случае нужны и в коллекции, и на себя. Выкручиваю, точу и уже смотрю, что получается. Что-то забираю на себя, что-то в коллекцию кидаю. То есть третье, она просто дает, если первая, вторая а, при заточке дает дополнительную защиту и стат, который дает руна, то третье... В случае руны знаний дала снижение дополнительно. Э, ЗЛС попозже скажу. И мудрости третья дала 1% сопротивления оглушению. Мелочь, но приятно. А, насчет ЛС здесь ЛС э, такой себе. Но я честно, ЛС в руны, они появились только вот с недавним обновлением. Они достаются из э, апнутой алхимии. Но пока не заморачивался с этим абсолютно. Что-то там... Поймала две или три штучки, кинула, получила единичку. Пока окей. А брошь Евы. Очень хорошая тоже брошь. За счет того, что она дает шанс двойного. Э и шанс двойного урона от умений. И уменьшение снижения урона плюс 3% она дает при заточке на 6. Белась хороший урон. Смой 4 максимальное значение. Ну, эта штука за левел идет. То есть она апается, ты получаешь итомы, э, за уровень, да, и, соответственно, ты ее как-то прокачиваешь. Ну, и точить можно еще? Ее сейчас можно точить. Я не пробовала, не ловила эти э, свитки. Mm. Какие там комбинации такие самые лучшие. То есть я достала там очень много вещей из коллекции именно, но так особо не углублялась. Опять же, приоритет закрыть коллекции, которые очень долго стоят незакрытыми по причине того, что просто нет итамов в суперсложных локациях. Вот, поэтому приоритеты они. А ребятам поменьше тоже, как бы, я бы не упарывалась ни в ОС для рун, ни в, в заточку этой подвески, только коллекция. То есть, остальное, что качалось, это интеллект, затем, затем качалась мудрость, затем выносливость, и сейчас скидываю поинты Первое проволоство. Эликсиров 31 здесь, ну, в принципе, я считаю, что повезло, потому что среднестатистически у ну, этих эликсиров меньше у людей. открою характеристики, посмотрим по точности шикарно вообще. Основные характеристики, основные атакующие, так скажем, характеристики это МАК урон 215 МАК-точность 343. У так атака 128, урон от оружия 41, шанс двойного урона 130%. И к атакующим еще относится, и через избранные, буду мне так проще. К атакующим еще относится старт пробивания бога. 63%, увеличение урона от умения 253, это со скиллом священный свет, это Адам 2 красный скилл. Да, чистая 232 со скиллом, когда срабатывает скилл. 252 получается защитные характеристики это у нас сопротивление урона от умений 165 процентов это очень важно закрывать ребятам которые особенно в пвп участвуют Иной сопротивление 92 процента да, сопротивление оглушения 109 и сопротивление удержанию то есть сейчас более актуально Именно сопротивление оглушения. Последние локации, которые выходили, там мобы станет, то и четвертый и высшие этажи станет, везде станут. В принципе, по... в начале игры я помню, Сопротивление оглушению тоже было Очень актуально, потому что было Очень много гладов, танков э, Все станили Фирили <laughs> и все такое Потом была эра магов да, Хаосы и так далее ну, Нужно было сопротивление удержания сейчас эра ножей опять же сопротивление оглушению То есть вот так вот у нас паразит Вот здесь, наверное, все Или ты, ты что-то другое еще хотела? Да нет, нет Вроде бы, как Такого бы Такого вроде нет Нечего смотреть Всего по очень. Основные статы как бы посмотрели Так, забываю спросить Ты готова к хейту? К хейту на ютубе? К хейту? Да Моего персонажа? Потому что очень сильный персонаж Очень забущенный Там кто начинает только играть Они понимают какие-то цифры в деньгах И вот у них жаба давит, я не знаю Ну бывает, не без них ну, что делать Ну... Мне сложно, но как бы, да, как... ну меня сложно на самом деле обидеть, я очень люблю своего персонажа И uh, мне кажется, что даже если я там вдруг не смогу играть, мне придется уйти из проекта Я не смогу его продать, мне просто рука не поднимется, потому что я действительно играю со старта То есть с самого начала, то есть выращивала малютку, вкладывала, конечно, но не без средств, но это мое личное Поэтому, бы. Здесь это, и я тем не менее я опять же абсолютно адекватно, спокойно и с уважением отношусь к ребятам поменьше у нас в составе таких много, и я всегда подскажу, помогу, где-то там тоже что-то, если там достаю хорошее, да, могу просто так отдать советы, пожалуйста. Я поэтому я к любого уровня персонажа отношусь. Достойно. Если я донате уже пошли, ну, сколько в паки вкладываешь? Месяц? Ну, все паки скупаешь? Просто по пакам именно? Не надо там орить цифры. Нет, месяц сейчас уже пропускаю. Нет, месяц... Если говорить о еженедельных, могу не брать, если в них ничего нету особенного, нету там постоянных коллекций. Постоянные коллекции, понятное дело, они у меня закрыты. Да? Если э, паки ничего из себя не представляют, как, допустим, на этой неделе... Тут ничего такого нету, да и крыльев у меня хватает э, ну, эти часики Развития, да, у меня их хватает я их не брала То есть пятничные стараюсь ну, как бы не пропускать, в принципе там, Может быть не брала, раз или два Но это значит, что были другие Вложения персонажа, более приоритет Давай по скиллам В принципе, мне кажется Ну, почти на каждый класс есть всего По чуть-чуть, у меня есть скиллы На... А Глада, да, танцы, даже фир, было время, когда я бегала на мойне и пыталась хоть как-то, чтобы они не улетели, потому что основная проблема рвы это в том, что у нее абсолютно нет никакого контроля, вот, и да, был период, когда я бегала на мойне и через дуалы, соответственно, кидала фир, потом подбила, в общем, потом опять эфир и все такое. Ну, танцы-шманцы тоже. На себя не кинешь, потому что у меня нету карты Мариллион с на Глада, да, вот. Но на пати можно дать в случае необходимости. На ножа есть скиллы тоже, вот так, в принципе, незаметность только есть, но больше, больше и не надо. Да, я корп до мозга костей. Наука ничего нет. На арбалетчика вот какие-то скиллы есть. Тут была... Задумка была такая, что достать вот скиллы дисциплины и фармить там замок, остров, вот эту вот всю ерунду именно на арбалете. Потому что, ну, никто, так мне кажется, профитно не фармит замок и остров как арбалет. Поэтому тут что-то даже взято. Из э, скиллов на основной класс... Все зеленые понятно, все синие тоже понятно. А, красные тоже все, чая последний, священный свет 1-2. Ребята, допустим, которые больше по ПВЕ играют, им такой скилл, как последнее средство, не нужен. Но божественную кару нужно иметь обязательно, потому что скилл дает урон в менее 10% и точности 5. Это уже очень много. Плюс это дополнительный урон по демонам и нежите и урон святости. Же, да? то есть этот скилл нужно иметь всем, от ПВЕ до ПВП абсолютно не важно, но он очень тяжело достается, потому что он падает только с мобов в этом, и есть его ценность, труднодоступность, да, со сменами у нас разработчики не балуют, то есть вариант, когда вы э, выбьете, то есть чаще, что я вижу, я сама выбивала, там, э, то же самое из, как называется, на танка, Священный удар, да, это то есть, равносильные между с тобой скиллы, вот, если бы разрабы почаще давали нам смену э, класса, то у кого сложности именно с божественной карой, могли бы купить священный свет или выбить священный свет, он действительно очень часто падает, да? и стоит, я видела, и за 3, и за 3 500, вот, и, соответственно, на смене махнуть себе божественную кару, потому что это очень хороший бост. Можно проигнорировать последнее средство. То есть, если вы стоите в локации, где вас пробивают молбы, и они в итоге вас прожимают, и у вас хп опускается ниже 40%, это не ваша локация. Просто спускайтесь в локацию пониже, или если прям очень хочется эту локацию, просто найдите другой спот. То есть, в пве, на мой взгляд, этот скилл не нужен. В пвп мазхэп. Нет, хотел задать вопрос по скиллам, вот просто много людей начинают играть, потому что как бы, игра как бы стоящая, потому что можно играть на телефоне, uh -huh. и она пока будет в топах везде, и какой первый скилл красный покупать новичкам, вот брать или ну, в клан Холли, ну какой скилл им профитно будет купить? Вот человек начал играть, он хочет купить красный скилл. Через клан, если как бы, вы попадете в клан высокого уровня, вы купите, по-моему, улучшенный орк и Божественную вспышку. Божественная вспышка очень хороший скилл, потому что он улучшает синий скилл вспышку ауры. Правосудие, если у человека есть карта с пробудой именно на правосудие, то можно брать правосудие. Если нет, ну там, не знаю, Допустим, у человека красная карта Ирины, это правосудие просто сожрет всю ману, вы будете стоять без маны и не будете фармить вообще, поэтому лучше взять божественную вспышку. Если вы качаетесь, допустим, на Каде, у нее есть пробуда и на, боже... на вспышку ауры, и на правосудие. Супер топ, берите эти Это герановские скиллы да, Которые ну, на старте Уже были как бы доступны ну, Герановские скиллы сейчас Опять же, они не стоят ну, Сумасшедших денег, они достаточно Доступны, плюс два из них можно Взять в плане за Конора, но Конора еще надо направить. То есть, если бы я была чисто ПВЕ, но У меня там есть карта КАДИ Я бы, ну, наверное, брала правосудие потому что все-таки любая масуха она дает тебе шанс больше кормить то есть в любом случае нужно сначала там, заиметь все герановские скиллы словно потом уже идти арен скилл обязательно ну и тут уже вот аден один скилл можно пропустить аден два возможности. Он, конечно, очень много дает, потому что он дает увеличение урона от умений да, это то, что мы вначале смотрели, где он, у меня скакало 232 процента и 252, и скорость магии 10 процентов. За счет того, это, это пассивка, это неактивный скилл, усиливает вот этот вот скилл зеленое могущество небес. То есть до вода священного света скилла могущество небес не, как скилл не использовался вообще. В нем не было. Он к стеману не ест вообще. Но ну, он раз в 10 секунд срабатывает. Ну, бонус, но приятно. Скилл очень сильный, действительно. Но ну, в любом случае начинающему игроку нужно начинать вот с этих четырех скиллов. Угу. Потом уже идти, стремиться к божественной каре и потом в священный свет. Духовный стаж это за Адену. Великое владение Арбом тоже за Адену скилла с фиолетовой геранус ни, ниже ранга, наверное, небесный щит, аден-1, святая гильотина, аден-2 скилл, эти считаются геранус, базовые такие, вот, скилла 4 плюс 2 за адену, вот. аден-2 нету, не особо-то, достаралась. То есть сейчас как можно получить АДН-2, это только через донат, через акцию, да, и шансом в один процент можно достать сундук. Вот, ну, пару раз пробовала его скрафтить, но не знаю, насколько я вижу, все, что ниже 10%, не совсем про меня, поэтому не заморачивалась с этим, получу через сколько там, два месяца, когда выйдет э, суббук. Молитва, боль кармы небесный щит взяты за ордена, злой рок, это нам повезло, мы выбили краску с э, аукута, да, и скрафтили э, мне злой рок. Как бы для клановой игры, для таких вот активностей. ПВП, ПВЕ он не нужен вообще, он не работает, можно даже посмотреть, он стоит на авто, он не срабатывает ПВЕ. Вот, то есть в ПВЕ он не нужен вообще. Если, есть, а он а, накладывает дебаф красиво написано, направляет на врага божественный гнев, накладывает дебаф превращает персонажа в нежить. Снижает сопротивление святости и уменьшает мощность зелий восстановления, то есть банки режется от хилл банок. То есть этот отрицательный эффект суммируется до двух раз, то есть я могу накинуть один раз, то есть будет определенное количество снято, прокину еще раз и это количество увеличится. Именно вот это сопротивление святости снизится еще, еще меньше. Это под ним, можно хилить человека, и он умрет, правильно? Ну, то есть человека, персонажа. Да, да, да. Скилл имба в том плане, что он еще какой-то немножко читерский, потому что добавь висит 20 секунд, и откат у него три секунды же самое красная жерелка, это 2 секунды. И 20 секунд он висит. Что-то тут, конечно, корейцы, мне кажется, перемудрили. То есть, такой маленькое КД. И так долго он висит. Но он дает возможность... Рв... фактор сопротивления, уровень только. Уровень, ну... Фактор сопротивления. Он накладывается, знаешь если у тебя там первый не пройдет, второй, третий пройдет. Первые два не пройдут третий, четвертый. То есть, ты успеваешь, в любом случае, там, во время рейда... Тем более ты можешь арбой отыграть, мы говорим про с ПВП, арбой можешь отыграть именно меняя таргеты, карма-рок, карма-рок, ну, ну, потому что задача арбы в любом случае как бы э, держать свои пати, кидать им кресты, хилить, но да, ты в какой-то момент можешь позволить себе выйти вперед для того, чтобы вот эту гадость повесить на... Врагу. Вот. А молитва, ну, понятное дело, она дает тебе неуязвимость в течение 10 секунд, абсо снимает абсолютно все дебафы, в пятом не накидали, хаосы, оглушения. Все снимется и дает возможность улететь. Улететь единственное, что нельзя, это из-под купола. А купол у мага как раз-таки запрещает такую возможность, но магов становится все меньше. Куча ножей с прямым антиклассом. Арбы. От них улететь, если не простым ТП, если ты стоишь там, не знаю, в марионетке той же самой, юзаешь молитву, полетела. Боль кармы очень хороший скилл был и, и стал стал еще лучше вот, потому что сначала он был неактивен активен на, не юзабелен, скажем так в ПВЕ, он не использовался вообще, потому что он не работал на мобов да, то есть ты мог только как дебаф получается, повесить на персонажей, Вы сделали масукой то есть он помимо того, что да, работает в ПВЕ, он работает в ПВП, он сейчас юзается в в ПВЕ, то есть работает до пяти целей, он захватывает и персонажей, и мобов, в общем, его прям сделали, фактор сопротивления здесь тоже уровень Но на самом деле, я скажу, что когда я его так и взяла, <laughs> я была очень сильно огорчена, потому что не помню сейчас какой я была левел, может там в диапазоне 65-68 Честно, не помню. Но, короче, когда взяла, он не проходил. На малюток он не проходил. То есть на, на, на персонажи ниже меня уровнем он не проходил, и я была жутко расстроена, в общем, что я взяла скил, а он вообще оказался бестолковый. Но как-то чем больше левел, эта проблема ушла сама собой. Проходит, все хорошо. Разница урона, который, то есть эффект, наносит периодический урон, зависящий от максимального хп. То есть он снимает фикс от твоего хп. А в случае, если вы играете на красной карте, он снимает 30%, процентов. Если вы играете на карте, то пятьдесят Вот небесный щит, улучшенный мистический щит, потому что это пассивка, да, пассивка, которая улучшает, усиливает мистический щит. Он дает то же самое, что и мистический щит, то есть сопротивление урону 50 процентов. Но его плюс в том, что он дает еще сопротивление урону по области. Он тебя защищает. Сопротивление урону 50 процентов, но ровно столько же дает и обычный красный схема мистический щит. Сопротивление урона по области 20%. Вот, даже не 10, а 20. 20%, то есть, в принципе, масухи есть у всех. И у ножей, и у магов, и вообще э, гора. <сёк> <сёк> вот. У гладов, наверное, нет ни одного сейчас класса, у которых нет масух. <сёк> ну и стигма, получается, стигма, она снимает же мистический щит обычный. Да. Да, Стигма снимает мистический щит, но не может снять его с владельца. То есть, если у меня патия, то Стигма с меня щит не снимет, но наложит сало. То есть, сало пройдет, безмолвие, да? но с моих сопартийцев снимет. То есть, этот скилл защищает только ну, хозяина, источника. Вот. если а, вообще как по порядку что брать приоритетнее что что первым скиллом, что вторым первым скиллом я знаю, что часть ребят брала молитву никогда бы ее не брала, потому что молитва это ваше спасение и возможность улететь и не умереть здесь и сейчас в ПВЕ она вам не даст абсолютно никакого профита, от то вы будете улетать от обгоревшего рыцаря. Вот. Может быть, да, если вдруг вас пришли гангать, вы, не знаю, за эти молитвы и улетаете. Но это такое. Это уже про ПВП история. Но профит с нее не сказал бы, что огромный. То есть первым скилом я бы как ни крути, брала бы боль кармы. Я брала, когда это еще не была масухой, но ну, это была возможность там, себя задефать, да, то есть, карму, люди начинали там, хп у них уходило, и они сами улетали уже. Не надо было мне улетать. Сейчас это масуха, это возможность арбе качаться, а левел в этой игре решает очень-очень много. Вторым скиллом я бы брала небесный щит, в принципе, Мои хронологии, как я эти скиллы получала, так и есть, да, я первым скиллом брала Волькармы, вторым скиллом Небесный щит, третьим скиллом я брала Молитву, вот, вот так вот, если уж очень хочет, вы прям супер ПВП активный, да, орб-малютка, и вот, ну, переживаете за свои смерти, берите вторым скиллом молит Боль кармы плюс молитва тоже окей. Okay. Первым скилом, ну, не советую все-таки. Первым скилом нужно думать о том, что самое главное сопротивление в этой игре это ваш уровень. Да, ничто вас не защитит от э, дебафов, наносимых противниками как левел. Это самое главное. Поэтому боль кармы, ну, и тут уже можно подумать исходя из возможностей. Я знаю, что есть проблемы с орденами, потому что ордена очень много добывается именно в паках, да, в акциях недельных и пятничных. Не у всех есть возможности их взять, но ребята активно проходят там, данжи, летают на мировых. То есть все эти активности игнорировать нельзя ни в коем случае. Замок обязательно нужно отстаивать, по возможности проходить квесты и так далее. И эти ордена копятся. То есть не нужно переживать за то, что у кого-то сейчас все скиллы Как я не переживаю, что У кого-то сейчас есть Святая Гелетина, у меня его нет Абсолютно ничего страшного Ну, получили они На чуть-чуть месяцев раньше Чем получу я ну, Ничего страшного, всему свое время Также и вы не переживаете от того, что У кого-то там четыре три скилла у вас вот, только второй набор на мага все зеленые скиллы все синие скиллы и все красные скиллы потому что маг сейчас это второй класс который я собираю то есть на маги я формулю той третий, четвертый этаж где место есть а вот замок там, еще что-то, данжи прохожу, ну, чисто так тоже, отчасти разнообразия, геймплей, а, отчасти просто маг, да, в каких-то определенных локациях он формит лучше, чем а, арбат. Ну, немного, не но все-таки лучше, ну, вот, поэтому, как бумага, да, я собираю. Могу ли я сказать, что скоро мне там будет метеор? Наверное, нет. То есть не, не настолько я увлечена магом, чтобы сейчас где-то добывать о скиллы или брать их с сундука. Нет, это просто как бы бонус, бонус развития. Вот а, скиллы наследника мы посмотрели. Скиллы наследника белые, они серые. Ну, в общем, тут пропущенная дроль клинка, точность в ближнем бою. Точность в бою. Моему персонажу они не нужны. Здесь маг есть маг. Да, ему не нужна точность ни в ближнем, ни в дальнем бою. У него а, идут а, маг точность. Маг точность и макроны. То есть эти мне не нужны, я их и не брала. А зеленые зеленые тоже самое. То же самое. Та же самая. Все, что дает точность в ближнем бою и дальний дальнем тоже не брала. Не вижу смысла потратить как бы, на это. Вот. Но контроль магии, который дает маг точность. То есть один понятный. Делаю все взято. А, синие, в принципе... А, ведь это же та же самая история. Все, что не надо, не берут. Да, все остальное есть. То есть нету именно скиллов, которые дают либо урон, либо точность в ближнем или дальнем бою, потому что они этому персонажу не подходят. Из-за того, что это класс, магический класс, они а не милишник и недальник. Красные вообще все, кроме силы. Не везет на нее. Ну, то есть это такой... Не самый главный стат, потому что магическому классу первоочередно нужен, нужна Инта и Мудрость. Сила — это приятный бонус к статам за счет сопротивления урону от оружия. То есть то, что в целом дает эта характеристика, абсолютно никак персонажу не нужно. А вот сопротивление урона от оружия приятный бонус, но ну, опять же не настолько, чтобы как-то убиваться, что вот ее нет. Да зато у меня есть ловкость. Вот так. интеллекта, проводство, мудрость, выносливость. В общем, тут в принципе а, нет вот улучшения, оглушения. Опять же, ну, у арбы нет ничего. Ни оглушения, ни удержания, ни аномальных ничего. Поэтому и книга на шанс оглушения ей не нужна. Вот. ее и нет. У остальных вроде как есть. Вот нету еще одной ну, и абсолютно уклонение. Ну, там есть банка, которая давалась за вот эту вот штуку. 75% на 79 уровне. она там есть. Есть где-то порядка, наверное, 200 квестов на пергамент. Да? То есть его сделать не, не проблема, но здесь абсолютно ну, такой абсолютно неясный, неизведанный стат. Лично для меня непонятно, как абсолютное уклонение 1%. То есть, да, у, есть в целом уклонение. То есть, уклонение ближним, дальним и магическое уклонение на самом деле очень тоже хороший стат, именно защитный. Да, его игнорировать ни в коем случае нельзя. Абсолютное уклонение это что-то непонятное. Поэтому как бы не в приоритете. Она осталась последняя. Ну, на соберем этот пергамент книгу да сейчас пока у тебя есть уклонение а тут ну чтобы точно тебя не Зацепило, там не дай боже стрела противника ну, то есть, тем более один процент хотя ну, в этой игре 1%. есть же абсолютная точность еще как бы пробуждён, как же скилл. Ну да, ну абсолютная точность, это вроде как, когда ты весь такой извилистый и супер уклоняешься от одного, второго, третьего удара. Абсолютная точность тебе помогает именно вот попасть таки, да, чтобы как там бы твой противник не уклонялся, чтобы он получил в Непонятно, как работает, понимаешь? ну корейцы много не дописывают, очень много. Не хотят, догадуйтесь сами просто. В целом прошли в этой игре вот Мы, мы вот думаем, что вот так вот то есть, Тут у каждого свои на самом деле теории да, и насчет того же Самого дефа и снижения Тоже у каждого свои теории да? Самая главная теория И она, наверное, все-таки Близка к истине, это то, что Защита, стат, защита это больше Пвп-история, да, а снижение это больше PvE история. И кто-то у нас есть ребята, которые прям вот все в них все в защиту, все защита, и у них может быть ну, огромная разница на серии 350 дефа и только 100 снижения. Вот, за счет этого. То есть я считаю, что все-таки, как бы, даже если ты более пвп направленный, такой стат, как снижение, нельзя игнорить. Потому что есть же такие абсолютные точности, да, и все такое прочее. То есть в тебя входит урон, и стат снижения урона должно, как бы, помогать все-таки этот... Олюш, твоя защита настолько... Не то, что была слаба, но таки Дала просечку и этот урон С тебя попал, снижение Оно должно тебе помочь как-то все-таки Сократить количество получаемого урона То его, у нас тут у каждого Свои теории И в плане вот уклонения тоже Кто-то по-разному говорит Кто-то говорит, что уклонение работает Лучше, чем защита То есть одно уклонение, допустим, в ближнем бою Играет как две защиты Да, но тут нужно понимать, что Уклонение в ближнем бою то есть оно будет работать как допустим даже как д но только против милишников с маги себя будут попадать как здрасте так получается да? и маг уклонения свою очередь наоборот ты э, сможешь э, лучше и дольше стоять э, перед магом но нож себя зарежет поэтому вот абсолютно это конечно можно подумать и самим придумать. Нет никакого, что-то изучали и так далее. Это, такой информации, на самом деле, очень много. Но большинство, то есть так же самое, как, допустим, вот увеличивать шанс блокирования умений. Звучит здорово, здорово. Крутая книга, кажется, тебе, а сколько? Вопрос, но вполне адекватный, да, сколько? процент 5, 10, 50? Ну, тут так. И тут то же самое. Увеличивать шанс блокирования урона. Можем карты посмотреть, с картами, ну, все хорошо, работяги загрызутся. Серые все, зеленые все, синих не хватает. Так, так, так, так, всех слабонервных, пожалуйста, от экрана отойдите, пожалуйста. Синие не хватает двух. И эти две карты я возьму за сундука, за 80-й левел, будут все. Но мы же когда-то ждем э, цепной меч, нас тут немножко киданули с ним, он должен был быть вот, в последних обновлениях, но его почему-то не было. И когда он будет, непонятно, то есть э, не вижу смысла мариновать этот суду. а да. может быть просто там выпустят карты с цепным мечом, и там будут кру круче коллекции. Может быть, но когда он выйдет, просто непонятно, поэтому оттягивать... Э, получается буст, то смысла никакого нет. А, красных карт не хватает шесть. Наверное, у каждого есть одна какая-то карта, которую вот он не может вообще получить никак. У меня это Таркай. Ребята за одно открытие по два их получали и вижу когда я ее хочу потому что закрывает очень много коллекции очень много хороших именно коллекций, и весь урон и сопротивление урону крит так и увеличение маку все что хочешь на любой пожалуйста Две, два интеллекта увеличение урона от умения ну шикарно но ну, ну, не падает вот. я говорю но ну, в любом случае у каждого есть такая карта которая ну вот не идет вообще никто зато будет какое облегчение когда она все-таки из фиолетовых э, карт 8. ну это тоже такая с фио-картами болезненная на самом деле история, потому что очень э, долго они не синтезились э, вообще никак. Вот, и с камнями, и без камней, и что только там не пробовалось, и через шаманство, шаманство, типа, давай я тут зафейлю, и сто процентов придет, все, забейте, это все рандом, он либо будет, либо не будет, да, но... Как бы игра сам, не трепала в этом плане, как бы тяжело не, шло, не шла первая кило-карта, игра мне здесь сделала приятный бонус в виде того, что первая кило-карта была солина, то есть на мой класс. Это прям супер повезло и надо бы да не беда. Потом, в принципе На момент получения солины Я уже копила камни И всем советую Все-таки именно копить Хотя бы для получения своего первой, первого Готиона, первой карты Именно накопить 20 камней Дальше уже, как чувствуете, так и делать То есть Солина, Вот я уже начала копить эти камни солина вышла, по-моему, на 17 18-й 18 камень Что-то что такое-то с камней Там я сделала следующую карту Ну и вот так вот. Последние три – это Занак, это Момо, Виора. Они уже сейчас, на данный момент, я эти камни не, не коплю. Есть, вот эти три карты, они уже сделаны синтез где-то с одним камнем, где-то с двумя камнями. Все четенько, мне на самом деле нравится. Не надо мне повторки. Разработчики, услышьте, мне, пожалуйста, новые. Трайна Рауля, конечно, здорово, супер, классно, но, как я говорила, все, что ниже 10%, ну, не совсем моя история, поэтому нам, пожалуйста, новые фиолетовые карты. Трайна Рауля мы там когда-нибудь через полгодика будет сделаем, мы никуда не спешим. То есть, вот плюс пробуждение этих карт. Да, и в первую очередь вы должны пробудить именно ту карту, на которую вы играете, потому что вот сравнению с обычной карты. Да, эта карта дает чуть-чуть больше статы. То есть здесь, может, здесь обычная солина дает 26 интеллекта, пробуженная 29. Приятно? Приятно. Да, может не вести Кому-то с первого раза, кому-то с четвертого, кому-то с восьмого. Это Но всегда есть вариант. В этом, в этом случае есть стопроцентный вариант. Это четыре ну, красных карты и э, у вас будет или, или сколько? 4, по-моему, да? Я зафел не знаю. Я зафел не скажу. Но все-таки 15% будет вкуснее, чем 7,5. У меня пробудилось, мне кажется, с 4 или 5 раза. С четвертого. Вот, то есть это достаточно хороший результат. Я знаю, что у кого-то восьмого. То, 8. то есть, ну, там тоже разработчики такой, типа, бонусы внесли, то, что у вас э, с каждым следующим пробуждением, при, ну, при том, что у вас был фейл предыдущего, да, ваши шансы возрастают. То есть у вас э, там идет откатная немножко процента. То есть вы в следующий раз, если первый раз вы пробуждаете с, с шансом 7,5%, то в следующий, по-моему, 8,5%. На процент больше но я честно пробуждал очень давно могу ошибаться вот но то что шанс с каждым разом процент выше вот и соответственно как бы пробуждала красные карты еще есть коллекция которые нужно собирать то есть сначала я пробуждала те карты которые дают защиту потом коллекция бо снижения есть там даже две коллекции если на защиту пример по моему Умение, умение, сейчас мы найдем какую-то такую, чтобы исполнить дома. Ну вот, да, допустим, вот 4 карты пробуждается, получается 2 защиты, то есть такие коллекции 2 просто нужно смотреть. Плюс есть коллекция на снижение, то есть это те карты, которые нужно пробудить обязательно. Абсолютно всем рекомендую не, не именно там гнаться за какими-то фиолками, фьюзить, фьюзить, а именно все-таки пробуждать эти карты, потому что по чуть-чуть, во-первых, вы, вы видите, к чему вы стремитесь, да, что вам даст, когда вы это все сделаете. Да. Фиол карта на свой класс, но все равно нужна, как бы, первая Потому что фил-карта очень много даст. она как Там все пробуды на скиллы. Если нет фил-карты, то, я не знаю, лучше сначала фил-карту пробовать. Допустим. Пробужденный ТО модель. Скорость атаки 110, скорость магии 55. 135. Ну тут я бы не сказала, что такая супер-разница. Скиллы. Ну да, там пробуды только на красные скиллы. Здесь есть пробуды уже на фил-скиллы. Да, но вы эту карту... То есть нужно понимать, что здесь фио-карт очень много. И, то есть и шанс прийти. Три игроку что вы получите... нереально. Это, нере... это надо у Бога просить. Ну, вот, поэтому, как мне кажется, лучше получить одну, и когда-то до да, эта смена класса будет, и вы ее просто поменяете. Просто вам нужно учитывать то, что смена может быть, и это достаточно дорого менять карту именно не знаю почему ну, 14 тысяч алмазов да. да да менять карту при смене это самое дорогое ну, вот то есть лучше э, получить одну фиолетовую все и ждать спокойно смены класса пробудить э, красную на которой вы бегаете и все и формить до лучших времен и, и соответственно заняться всем остальным Я закрывала То есть сначала я в защиту, на снижение Еще там парочку коллекций там Есть шанс двойного урона от умений Шанс двойного урона от умений 2% процента это вам уже не покрылась в этой игре Вот, соответственно, как бы, почему бы нет Потом я закрывала, пробуждала своего класса карты, потому что каждая из них дает вам урон именно от вашего оружия, то есть классу, то есть а, маги получают урон от посоха, арбы от арбов, арбалеты, соответственно, от арбалетов, вот, в общем, пробуждала своего класса, потом уже по приоритету, то есть они в комбинации дают сопротивление определенному классу, то есть вот три мага для сопротивления урона от посохов 2 процента ну и в виде бонуса немножечко хп, то есть я пробуждала сначала свои, потом я пробуждала ножей, Потому что сейчас ножей очень много И сопротивление Урона от кинжалов 2% Как мне кажется, это достаточно много Вот, поэтому я пробуждала Сначала ножей Потом после ножей я пробуждала магов. хоть она у меня не пробуждена Из-за того, что у меня нету Тесс, то есть она стола мне закроет только урон от косов, он не, не актуален, вот, актуальна эта коллекция, но я ее не закрою, соответственно я в нее ресурсы не вкладываю, вкладываю другие карты, вот, магов, и там уже тоже смотрю коллекции по мелочи, то есть я сначала закрыла защитные, потом своего класса, потом сопротивление от классов, которые моему персонажу актуальны, и... Только потом закрывала весь урон, там, не знаю, еще что-то там, точность. Он бремно у меня э, не так давно пробужден, да, он точность, ну дает. Приоритет все-таки сопротивление, и потом потом уже весь урон, и вот, точность вот эта тема. Вот. С агатами, в принципе, все в порядке. С агатами мне везет намного больше, чем с карты. Агата меня не расстраивает зеленые все, дракончик на месте и не, э, нету ивентова, которые в новый год запускали они патчи с ивентами агатами вот с ними Отдельная история. Мы с ними не дружим. Ну, вот, синего печеньки, синей печеньки у меня То Буря крафтится с неимоверного количества кристаллов дерзости, которые у нас падают в тое. Да? Там вот надо 60 тысяч. А Буря, по-моему, получение Буря 15%. Ну, такое себе? Мокус тоже э, нужно собирать итемы с э, аренных локаций. Это Зипар, Харнак. Кто там еще у нас? Остров. Тут поменьше надо, чем на буре. там по-моему, 2000 этих фитомов надо. А, и шанс, м, 20 побольше, но у меня его нет. Но я один раз сделал, не зашло, и ладно, потом зайдет. Хотя коллекция у него не плохие. Весь урон вкусно. А, что у меня еще? Уклонение в дальнем бою. у себе, а вот сопротивление урона от оружия очень хороший коллекция. С красными а, 0 ивент агатов, просто ноль. <связывая> <связывая> <связывая> вот. Зато, зато есть все остальные, понимаешь? -то -то... Не знаю, не дружим вообще, но прям ни одного. Вот как это работает, не, не знаю. Мало доната, наверное, я думаю. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Нет, не знаю, возможно. Ну, нету и нету, ну что ты с ним поделаешь? У меня очень долго не было лиса шамана. Я его получила, может быть, недели, две-три назад, и это тоже было вот, вот как торкай, знаю. Вот я его хочу, чтобы он был У меня появится, у меня закроет Очень много коллекций Вот так же самое был и Лиш, Лист Шаман Которого у меня очень долгое время э, Не было, и я его наконец-то Получила, У меня закрыл э, Супер много коллекций Хороших, и я его еще пробудила И за счет своего пробуждения Он дал, э, Закрыл коллекцию Эффективность лечения 3% Мишан э, комплит Сюда даже не смотрим Выпадет, выпадет, э, не выпадет, да, да и ладно. Хотя со всеми имя со всеми этими агатами тоже коллекция очень хорошая. Если вам получило, удалось их получить, вам супер повезло, мне нет, ну ничего страшного. То есть э, агаты красные, агаты тоже, тоже пробуждаю, опять же, синтезы делаю только если мне выпала красная. Да, если короче не то, что выпала красное, они же синий не делаются. Короче, классы я синтежу. Вот если мне выпало красное, то значит делаю синтез. Все остальные синие классовые карты я кидаю только в пробуждение. Агаты э пробуждала своего. Э Анаким оказалась очень такой прожорливой дамой, потому что там, мне кажется, при первой попытке ее пробудить, там уже базовый шанс был процентов 15. То есть там достаточно она скушала, аппетит у нее хороший, в итоге пробудила ее душой видос, думаю, чертей очень хотела, так как это такой ПВП-агат, именно защиту и сопротивление, то есть я очень хотела в нее... Король э, король, кошек. король кошек, да, потому что он его пассивка дает пять процентов сопротивления оглушению. И пять процентов сопротивления удержания. Прям очень хотел, по-моему, три кота э, было, но ну, мадам не понравилась, она скушала душу медузы. Потом думаю, ну надо же и дальше пробуждать, потому что второе пробуждение дает еще две защиты, еще четыре процента бонуса к опыту, и еще два процента к сопротивлению урона от умения и увеличению копления энергии. То есть еще, еще жирнее, еще сильнее. Плюс бонус опыта это всегда хорошо. вот И тоже она скушала всех хороших а... агатов. Всех абсолютно. И... И поэтому в ней ну, вот так вот. Но зато главное, что она пробуждена Я знаю, что кому-то в этом тоже плане дико не везет. сочувствую ребят, держитесь. Сама через это прошла, как тыкнул один раз и все не фурт. Вот, Соответственно, когда здесь миссия выполнена, основной ваш агат пробужден, я пробуждаю красную. Да? Где, где что, лишь шаман я только получила, сразу пробудила, потому что эффективность лечения 3% супер здорово. Муравьиха, процент увеличение урона от умения. Приятно приятно. но зато это то, что вы получите сто процентов. Плюс, ну, вы можете Скарлет Ван Халишу получить, и все. Ничего. То есть вы закинете 4 красных агатиона. Если у вас есть уже фио Агатион, то вы остановитесь может потому что вы закинете 4 красных агатиона, получите в обратку Таути или Скарлет ван Халиша, а так у вас есть шанс, и здесь красная пробуждается красная, и шанс 50% это очень большой шанс именно на пробуждение и вы 100% закройте и получите гу своему персонажу вы пробуждаете одного агата даже не, не две, не... вот здесь вот надо три агата пробудить, да, мы к этому стремимся, но он один уже пробужденный, да, 100 вот в этом случае двойное сопротивление умением один процент. Приятно я синтезая это такое. То есть, если у вас есть основной адапт, с которым вы бегаете, да, и он вас полностью устраивает. ВВПВЕ неважно. Я считаю, что нужно именно пробуждать. Но ну, я бы именно так развивала. Персонажи я, в принципе, так и развиваю. Я, допустим, почему не пробуждаю Арфена? да? Потому что Орфен, да, где-то в каких-то локациях я меняю Анаким на Орфен за то, что у нее есть увеличение урона от умений, плюс она еще э, наносит урон стихии. Но для того, чтобы именно пробуждать, складывать ресурсы в этого Агатюна, он не совсем не подходит за счет того, что в нем есть такой старт, как шанс аномальных состояний, то есть он супер для магов, ну, там, например, для уков, для тех же самых ножей, ну, для арбы, как бы, такие аномальные состояния, да? поэтому я жду темнель Пустим тоже вот очень агат, которого я бы хотела. Жду теменель, будет теменель, и то есть ее я уже буду пробуждать, и тогда у меня ВП а, будет на Ким, а ПВЕ будет теменель. Крайне мере, такие планы. С агатами у меня вкуснее и получше, чем с картами, как минимум из-за того, что было уже три трая на Антараса, на, на вот это симпатичного. А какой процент? Процент 5 тоже? 5. 5. Mm -hmm. С одним камнем 10. То есть камни я сразу для себя решила, что копить я их не буду, ровно как я не коплю камни. карты на Агатиона. То есть один камень есть, я его кидаю то есть, если, допустим, одновременно у меня есть одна-два синтеза, да, то я могу там первый запустить без камней, а второй синтез сделать двумя камнями. Но, опять же, если у вас вообще нет фиолетового агатиона, сначала копите камни. Да, это не будет быстро, не сделайте агатиона за месяц, ну ничего страшного. Зато вы когда-то там, в будущем, сделаете его 100%. Потому что даже вот этот вот камень ну, да, увеличивает шанс синтеза на пять 5%. Ну, если что-то в этой игре можно сделать на 100%, делайте на 100%. Ну, Я тоже как вот бездонатный игрок, играю в боль. Я тоже решил не рисовать камушки, а копить их. Потому ну, как бы бездоната играть это, это очень сложно. Но Вот это надеяться на шанс, что повезет, не повезет. А так 100% шанс. В том-то и дело. Да, да. В том -то и дело. Что тут да, я согласна, что пока у вас нету фиолетового агата, то, ну, пробуждение такое, как бы, хотите пробуждать, не хотите не пробуждать, вот, а когда у вас есть какой-то фиолетовый агатион, то лучше пробуждать, но на первую карту и на первого агата лучше копить камни. Так, поехали дальше, коллекция, в принципе, хорошо, почти процентов коллекции. Не закрывались коллекции на ближний и дальний бой. как уже говорила, магическому классу они просто не нужны. Даже через красивые циферки, есть куда эти ресурсы, эти кристаллы потратить. Да? То есть какие-то, может быть, там случайно закрылось пару-тройки. Пару вот, скорее всего, я где-то шмякнула, какие-то мечи засунула, и она у меня висела как не и я такое не люблю. <laughs> Мне надо закрыть, чтобы это нигде не болталось, и так, в принципе, не, не закрывало. Да? Соответственно, как бы серые, мы можем считать, что у меня закрыты они все, потому что ну, тут нет только дальнего и ближнего боя. Вот зеленые в процессе, вот эти новые коллекции относительно недавно вышли, да, они падают в локации, где ну, тяжело стоять моему персонажу и очень многим персонажам, но так как есть... Вот, Опнутая химка сейчас все получает. Здесь я в процессе. То есть, а так, основные зеленые, они ну, подзакрыты. Просто я уже добавила, так как я все-таки собираю мага, да, уже потихонечку закрываю и шанс удержания, и на аномальные состояния, но без фанатизма. То есть, Обычно закрываю, если там в коллекцию, в этой волхинке выпадаю, тогда смотрю, о, надо в эту коллекцию, я вижу, что точно, ну, дальний бой не закрывала. То есть тоже вот это офис, ну, как бы не в приоритете мне этот Лишний дальний, видите, уже нет. Все остальные, они закрыты. Синие, ну, синие здесь еще есть где разгуляться. Здесь очень, очень много еще разных Такие, в принципе, остались трудно, труднодоступные коллекции из кини. Это что-то для гипертопов, что-то там какие-то коллекции начатся закрывать основные доступные, он как сайт величия, в коллекцию для кого-то это может быть пощунство mm -hmm. кто-то кто величие бегает а кто-то коллекцию кидает да? ну, опять же расстраивается от того, что на вас это одето, у кого-то это в коллекцию добавлено абсолютно не нужно всему свое время сейчас а, эти вещи уже стоят ну, так коллекция в пять тысяч всего. Ну, такое, да. А, Повести меня ну, три вещи. Я достала с Алхимки, одну мне клан выдал. Ну, то есть, все, коллекция закрыта. Ничего не покупала, выключила с Алхимки. То есть, она достаточно доступная. На восьмерку получается третий слот. 8 и три нуля. Ее можно, имеет смысл снижение урона, но опять же, если у вас, допустим, по максимуму снижение защиты закрыты в синих, в зеленых и серых, да, если у вас здесь есть что закрывать, да, то зачем, ну, не надо красной коллекции. Нет, смысла ге героически лезть не нужно. Да, да, да, да, да, да. То есть, ну, это такое. И, я, я, я знаю ребят, у которых тут уже, то есть их всего там сколько получается. 137, да, всего коллекции. У кого-то там уже 50-100 коллекций закрыто. Я рада за этих ребят, супер здорово, но я абсолютно не переживаю того, что у меня урона двуручных мечей плюс 2. То есть, ну, сколько у нас, объективно, Дестров бегает? Парочка осталась. Ну, это такая коллекция, ни о чемная, Лично для меня. Вот ну, да, может... хайп на, на Дестров сошел, да, уже. Uh -huh. как бы. Да, но ну, им мага может вот, урон от посохов, плюс два, может хорошая коллекция. Арбе. Ну то есть тут такие, как бы... Не, не те коллекции, которые которых... Следует. то есть коллекция игнорировать ни в коем случае нельзя. То есть коллекция – это один из основных густов э, вашего э, персонажа. Здесь… Очень много, если посмотреть, мне дают серые коллекции, да. Ну ладно, серые коллекции неинтересны, давай посмотрим зеленые, да. То есть зеленые коллекции, они мне дают 9 мудрости, 6 снижения урона, 13 защита, 6 урона, 8 точности. То есть игнорировать коллекции ни в коем случае нельзя. Ну, да. То есть их нужно... Весь заплатить. урон точности. Весь угу. урон 15, да, 14, точность 15. Их закрывать обязательно нужно То есть лучше, если вы Игрок со средним донатом Или бездонатный игрок Где-то что-то с алхимки получили, продали не, не вздумайте покупать Паки, закрывайте коллекции То есть это то, что вам даст 100% босс В первую очередь скиллы Дамажущие, которые вас Ну, за которые вы Те, Которые помогут вам качаться и развиваться Да, потом коллекции Ну, первые скиллы, потом коллекции да, да, да. Всё. Паки по возможности. То есть, нужно понимать, что там элемент рандома присутствует. Вы можете получить с одного пака, со всех паков очень много. Кто-то один пак получает, за этот один пак умудряется достать 2-3 э, новых красных карты, да? Но вы можете открыть все паки, а если мы говорим о недельных паках, да, то это 12 тысяч кристаллов. Вы можете потратить 12 тысяч кристаллов получить просто зеро. Ничего. Mm -hmm. да, и, но, закрыв на 12 тысяч коллекции получите очень много, и сейчас уже, ну нет, плюс алхимика, да, нам алхимия, на самом деле, я вот удивляюсь я смотрю на наш рынок, да, на наш аукцион, у нас очень мало вещей есть в э -э, коллекции, то есть у нас люди почему-то не крутят э -э, алхимию, очень много статов, очень много буста Поэтому можете крутить алхимию, выкрутили какую-то супер редкую штуку, продали за хорошую цену и за полученные кристаллы закрыли 2-3 обычных или зеленых коллекций. Потому что здесь очень много итомов, доступны. Либо по низкой цене, да, либо, либо через алхимку достают. Две синьки, одна зеленка, да, которая... Весенки зеленка я закрывала эти вот переточные белые вещи. Туда. Переточные белые где-то там нужно было. Вот эти вот, вот эти... Это, это с самого старта эта коллекция, да, есть. То есть, ну, вот эти арбы послушника вот привязанные засунут, то есть где-то там его в начале, то есть ни этого не было, ни этого не было, до выхода, это я прям точно помню. Да, и эти два предмета я в алхимки выкрутила, То есть, вот эти вот все переточные, плюс восьмые пушки, которые сейчас уже падают в локации, которые ну, вообще не актуальны, да, руины, отчаяния, страдания, все, все это с алхимией. То же самое зеленые. Но здесь они по градации, типа, герановские, ареновские, аденовские, то есть как они выходили, тоже от, от этого зависит. Но все это абсолютно можно достать, закрыть, если, если персонаж формируется идем. Дальше, коллекцию посмотрели, кристалла души. Здесь все хорошо. Но нужно понимать, что я стою в клане да, и тут помогает клан, в том числе, да, фил душа, это не я такая супер удачливая девушка, это клан, выдана кланом, то есть это помог клан, то же самое прокачка душ тоже. Что-то, конечно, там с паков э, и так далее. Он, клан Олимп да, был. Недавно закончился сезон. Мы все получили очень много прокрутов. И э, оттуда и все это прокачивалось. По прогрессию соответственно, пока так. По-разному тут тоже люди должны отталкиваться от своего персонажа. Мне важно, чтобы персонаж э, дольше жил. Вот, Соответственно, как бы у меня в приоритете, э, вот, вот эти значения да? то есть атака она закрыта как, на, на 12 потому что она на 12 давал доп дополнительно а весь урон то есть 3, да? а 11, атака, крит атака 4 и э, игнорирование чего-то там уже сейчас я до 20 гоню защиту вот эту ветку потому что здесь она мне даст сопротивление урона от оружия в ПВП, 3% сопротивление урона от умений, 3% блокировку снижение урона и две защиты. Ну вот увеличение урона, так как все-таки тоже это игра и про кач, и про левел и так далее. И, как я уже говорила, самым главным сопротивлением является ваш левел, качаться тоже нужно. Поэтому ну, увеличение урона она до конца Закрыто, кроме, ну, нельзя, ну, которые там, пассивки отделены да. Живучесть, вот всем в пвп активностях участвует, живучесть нужно качать обязательно За счет возможности пробудить эту пассивку, взять за 1800 ммп, потому что она увеличивает сопротивление урона от умений И сопротивление урона от умений в пвп, то есть и... Получается зеленый, мощность обороны, или синий скилл, сейчас мы посмотрим, не помню, мощность обороны. То есть это пассивка дает сопротивление урону от умений 10% и еще сопротивление урону от умений именно в пять процентов То есть это, этот скилл, эта пробуда дает очень много, то есть в пвп она в совокупе дает процентов Поэтому, кто именно вот пвп направленный, живучесть нужно прокачивать обязательно до 16 и копить на скилл. Вот. Точность не вкладывала сюда. То есть у меня у персонажа достаточно точности. То есть кидывать сюда поинты для того, чтобы получить там одну точность нет лишней более бы лишней да так нет есть, аномальное состояние здесь сопротивление именно аномальным состоянием тоже прокачено до пятнадцати я выбирала что соответственно когда закончила с увеличением урона выбирала что лучше прокачивать дальше защиту живучесть или аномальное состояние вот, выбрала все-таки защиту В совокупе Мне показалось, что она дает полную. Энергия прокачана до 11 И один раз в пробужден э, скилл и увеличивает накопление энергии 10%. Отдых 2 тоже дает увеличение накопления энергии. У кого проблемы с виталкой, тем энергию желательно прокачивать и пробуждать эти оба-два скилла. Не как у меня один а оба-два. Увеличивать, чтобы он, там, каждая вот эта реликвия давала намного больше виталки. Соответственно, как бы, кто чисто ПВЕ, прокачиваясь атаку, прокачиваясь увеличению урона и, ну и Витал, потому что здесь урон от обычных атак есть, и крит-атака от обычных, такой больше. ПВЕ плюс у кого проблема с Виталкой обязательно нужно покачивать. Печати духа, обычные соски 10, сделаны, кстати, сделанные абсолютно недавно, тоже тут игра немножко, тоже потрепала нервы, потому что если там словно до девять дошла спокойно, то переходы с 9.0 на 9.1, 9.1 на 9.2 и дальше, они очень болезненно происходили, ресурсов потрачено очень много. Ну, вот. Но, конечно, зато облегчение, когда ты все, когда ты прошел эту предпоследнюю ступень, дальше я всегда делаю на 100% все переходы сто процентов коплю кристаллы и закрываю на сто процентов вот и ä, десятые соски ä, тоже делала на 100% у меня под последние ä, не хватало, по-моему, 400 тысяч ä, маленьких кристаллов, да, с большими нет проблем проблема с маленькими хватало 400 тысяч, я сидела крутила алхимку три сеньки и ä, крутила волхимки от этой обычной Просто на третинке второй, третий сулок маленькие кристаллы. Это меня заняло короче три часа моего времени, но я это сделала. Атака семь. Ну, ничего такого особенного, просто, ну, опять же, она не, не в приоритете, да, точность урона не в приоритете. Хранитель седьмая, она вроде как защитная, да, и красиво здесь, выделение урона от умений, выделение урона от оружия, но она дает настолько мало, что, ну, вот есть смысл вот 7-1 сделать, да, чтобы получить одну защиту. Ну, дальше она тебе даст, по-моему, одно сопротивление, то есть пока все не в приоритете. Завоевание 6, ну, это ПВЕ история. То есть ПВЕ ребятам да завоевание вот эту печать нужно прокачивать и защита ПВЕ, и точность, и доп. урон ПВЕ, то, что надо, и с банок хилиться больше будете, и снижение урона ПВЕ, прекрасно, прекрасно, не, не актуально, я не особо, зато дуэт 9, <laughs> доп. урон ПВП, точность ПВП, шанс двойного, увеличения урона от оружия, увеличение урона от имени, очень, очень вкусная печать, но ну, это чисто ПВП история, ПВЕ, она... Не даст никого. Вот эта часть ПВЕ даст профит. Это нет. Энергия девятая. Тоже у кого проблема с виталкой. Энергию нужно прокачивать. Плюс это в целом очень хорошая печать. За счет статов, которые он дает. Двойное сопротивление. Ладно, это тоже ПВП тема. Блокировка оружия. Шанс двойного пробивания блока. ПВЕ седьмая. Тоже неплохо. Здесь то, это тоже как бы... Если снижение урона, вот они как-то странно сделали, как бы, если снижение урона, это ПВЕ больше тема, нежели ПВП, да, то все остальные статы, это ПВП. То есть, ну, у них как-то нет такого, но ну, полного баланса. Только ПВП или только ПВЕ. Ну, наверное, только вот это вот. Ну, полностью относится к ПВЕ и то за счет точности, то есть по персонажам, тоже важна точность, для того чтобы ты попадал по этим персонажам, тебе нужен левел и тебе тоже нужна точность Потому что если у него много защиты и у вас мало точности, вы просто по нему не попадете То есть у них как-то его, вот, они как-то так сделали, нету вот четко это, хотя мы негласно говорим, что это ПВЕ печать да, это не вот это, ПВП печать. Но, однако, в ПВП печати здесь шанс двойного урона, увеличение урона от оружия, увеличение урона от умений. В ПВЕ это очень много что дает. Ну, наверное, чтобы нам было интереснее играть в эту игру, развивать свой персонаж, <свят> доставать кристаллики, большие, маленькие, да. То есть, ну, я говорю, вот это только недавно сделала, то есть супер не везло именно переход с девятых на десятые, там, ну, просто игра как могла, поимела. Вот, и уже переход получается с 9-2 на 9.3, короче, предпоследний этот переход, там минимальный, то есть все до перехода 100%, седьмых на восьмых, да, все по минималке всегда прожимала, вот она по минималке кушала, кушала, кушала, кушала с огромным аппетитом и я уже предпоследний вот этот переход до перехода стопроцентного уже копила побольше этих кристаллов для того чтобы уже пробовать таки наложить печать не с 15 процентным шансом а с 20 процентным шансом, и с 20 шансом у меня, в принципе и и зашли в следующую буду вот это вот делать мастерство вот еще не устал Ладно, поехали дальше. Мастерство. У меня очень хороший мастерство. К такому мастерству, в принципе, ну, все, по большому счету, должны стремиться. А, опять же, различие между ПВП и ПВЕ. Если вы ПВЕ, то, наверное, фиолетовая вам не надо, потому что, ну, как минимум три ячейки, то они работают только в ПВП. Да, соответственно, в зеленых, эффект завершения, там чисто ПВЕ тема. Вот, то есть у меня мастерство фиолетовое, потому что оно ну, максимально подходит в орбит, да, и открывается дополнительная ячейка, дается эффективность лечения 10, и сопротивление, то, что, наше, то, что нужно, да, и сопротивление оглушению. вот По статам, в принципе, здесь ничего менять в ближайшее время, долгое время не нужно, кроме... Ячейки. Но это очень дорогое так вот. То есть это 80 монеток. А не факт, что вы получите вот то же самое. У меня до этого было 1000 монеток на одну только эту ячейку. И вместо одной выносливости я получила вот одно увеличение урона от умений. Здесь хочется поймать либо увеличение урона от умений, но не один процент, а хотя бы три. Вот. Или увеличение урона от стихии. Так, двойного урона это в принципе топовая ячейка потому что максимум 4 выносливость не интеллект не мудрость если вы вот это ловите перекручивается это вообще эти поинты вот эти вот статы вы закрываете тем что вы качаете левел и коллекциями да? то есть ни в коем случае нужно перекручивать и стремиться к более более таким ну, топовым статам и то, что действительно тяжело там, закрывать или где-то добыть на точность, то же самое хватает коллекции и на урон тоже. Вот, а коллекции, допустим, шанс двойного урона, они достаточно дорогие, то есть там пятые синие пальцы нужны, там еще что-то, поэтому это, ну, это стат сложно разогнать. Вот, соответственно, вот у меня две ячейки шансов двойного, то есть мне, мое мастерство дает 6 снижения урона, то есть за счет того, что здесь максимальным статом боймана 3, и за счет открытия в свет. Три а, защиты здесь вот тоже повезло, то есть это максимально. Здесь в идеале как раз-таки ловить либо три защиты, либо три снижения. Но даже если у вас получится поймать две защиты или два снижения, Супер, оставляете, идете дальше. Сопротивление оглушению 9%, то есть 5% за счет открытия и 4% наверху. Здесь еще можно поймать тоже 4% сопротивления оглушению. все как говорила, за счет того, что сейчас все последние локации мобы со станом, куча ножей, которые тебя оглушают стать сопротивление оглушения очень хороший. Но в этой ячейке у меня увеличение урона от всех стихий. То есть, возможно, в будущем, но не в ближайшем точно, я перекручу и буду пробовать все-таки здесь поймать сопротивление оглушения. Потому что мы та же самая смотрели мастерство топовых орб на Японии. Ну, у нас плюс-минус совпадает. Но у них... Здесь посередине и здесь наверху именно сопротивление гушению пойманы. Вот, и оно у них тоже фиолетовое. Ну, бы Шанс двойного 6%, да, это две ячейки по 3. А поймаете 4, вам круто повезло. Будет Ловится 1-2%, перекручивается. Увеличение урона от оружия 3%. Вот, оно, ну, не... В идеале здесь, конечно, шанс двойного, именно арбе, потому что арба там, от оружия может надамажить, Но ну, давайте будем объективные. Вот, поэтому, но, тем не менее, это тоже максимальные статы, это хорошие. Склонение ПВП плюс 2 за счет открытия, увеличение урона от умения 1%, ну, недоработка, так скажем. Эффективность лечения 10% за счет открытия цвета. Увлечение урона от всех стихий 4% процента, в середине это максимальное, максимальное значение. Хоро, хороший старт открылось хорошо. Было бы сопротивление оглушения, было бы еще лучше. Вот, сопротивление урона от оружия 4% – процента. Супер топ. Тут вообще ну, в этой и этой ячейке то есть ловится либо снижение, либо защита, либо вот как у меня сопротивление урона от оружия. Ну, опять же, то есть я бы не хотела, наверное, бы я не закрывала так, что вот здесь здесь и здесь сопротивление урона от оружия. Все-таки, как бы, ну, э это такие основные статы, которые игнорировать нельзя. Ну, и это. Если у вас там снижение или защита, и здесь снижение защиты, и здесь нам ну, круто повезло. И сопротивление урона от оружия в ПВП 3%. То есть стат сопротивление урона от оружия ни в коем случае игнорировать нельзя. Он работает как в ПВП, так как в ПВЕ. Эм это такой защитное. Очень, очень хороший, полезный, защитный. Вот. Мага тоже на максимум прокачан за счет саб-класса. То есть арба с сабом на мага. То есть вы прокачиваете мастерство основного класса и параллельно прокачивается какой-то там проценте типа, уходит у вас на саб-класс. Но здесь, честно, ни, ничего не делала. Хотя вот можно сейчас уже поиграться. То есть так как на арбу у меня хорошее мастерство сделано, можно как бы и на мага, с учетом того, что я на маге оформлю определенную локацию. Все остальное, всего по чуть-чуть, но здесь нигде ничего ну, не открывалось. Это и не нужно, в принципе. Так, что мы еще не посмотрели? Пробуждение. Хорошо. То есть первое пробуждение, которое самое, самое первое у нас было, тут закрытые девятки. Их в принципе нужно закрывать, потому что эти девятки, они дают вам сопротивление урона. Чистое сопротивление оружию урона. То есть не сопротивление а чего-то там, а вот прям урону урону, да. И то есть открыв, закрыв вот эти вот ячейки, да, вы получите в совокупе 6%, что очень много, да, а докачав до сюда. Вот. 12% всего. Тыкалось, но без фанатизма. То есть раз кинул, не получилось, поехали дальше. То есть важнее, куда вот, то есть, пробудить и закрыть. И ты видишь, что ты получишь, да, пробудив в эту историю. То есть если этот скилл стоит 500 пыли, то следующий скилл стоит 2000 пыли. И в эту историю можно влить очень много пыли, и не получить ничего. Да, вы также сам можете 15 раз тыкнуть и не получить скилл, который вам с определенной вероятностью, опять же, с какой непонятно, а, уменьшает урон от умений. Но вы кинув в эту девятку да, 30 тысяч пили. получите сопротивление урона, 2%, по-моему, еще вот ХП как минимум было. Не, не, ну, не помню так точно. То есть вы здесь видите, что вы получите, вложив то или иное количество ресурсов. Здесь, ну, такое себе. То есть вы можете за 30 тысяч даже и не закрыть. Вам может жутко не вести и вы можете не закрыть и за 50. Поэтому такое... То есть вторая ветка пробуждения у меня закрыта до восьмерок, и девятки не вижу смысла закрывать, потому что девятки дают статус такие статы, как шансы глушения и шансы аномальных состояний. Моему персонажу они не нужны. Всем э, вкидывать. То есть нужно понимать, что это девятки. Каждая девятка — это в среднем 30 тысяч э, пыли. То есть закрывать эти девятки для того, чтобы потом получить одну точность, для меня... -то вот здесь вы получите 1% пробивания блога. Ну, то есть это... В общем, вот восьмерки можно, да, восьмерки имеет смысл закрывать, дальше нет, остановитесь, тут еще куча, куча всего, что нужно пробуждать. А эта ветка, когда она только появилась, она мне очень понравилась, то есть она такая именно на деф. Хорошая ветка имеет смысл закрывать, я закрывала восьмерки для того, чтобы восьмерки вам дают сопротивление урона от оружия. Вот, то есть, по-моему, э, по два по 2% каждая. Восьмерки нужно закрывать, девятки уже смотреть по ресурсам, да. Если бы у меня были ресурсы на девятке, то в первую очередь я бы закрывала вот это сопротивление крит-атаки и сни... чистое снижение крит-атаки и сопротивление урона от То есть, вот это точно было в последнюю очередь, потому что двойное сопротивление, то есть, это ваше сопротивление двойному урону. То есть, если мы вернемся, то у меня уже его 92. То есть, э, шанс 130, как бы. Но средний шанс, наверное, ну, хорошо, если у вас есть шанс двойного урона 100%. При сопротивлении в 90, ну, сам понимаешь, да, его срабатывание. Ну, это прям видно, когда, ну, не, не проходит. Поэтому я бы точно сюда, в эту историю бы... Нет, А вот эта ветка, которая последняя, ну, мне вот прям очень понравилась, и я бы, наверное, бы хотела именно ее закрывать до конца. То есть, понятное дело, что какие-то приоритете, то есть, вот эта вот загогулинка, она больше идет на атаку. Эти на защиту, вот эти две идут на защиту, то есть они дают сопротивление, много сопротивлений, увеличение длительности аномальных состояний, конечно, опять же, не очень арбе надо, но сопротивление дает много. То есть и уменьшение длительности аномальных состояний. Есть вот эта ветка поинтереснее. Если когда вышло это я думаю, о, классно, нужно ее по максимуму закрывать. То сейчас вот эта ветка приоритетнее, чем это Но здесь нужно закрыть как минимум восьмерки. Из-за сопротивления урона от оружия. И потом уже можно играться. Вот эта девятка дала, по-моему, две защиты еще и э, хп. Ну, в общем, да, я бы, наверное, закрывала... Сначала вот эту вот потом вот эту, и в последнюю очередь вот эту. Потому что это защита ваша, это ваша атака. Мне кажется, все. Арба, три тупые игрокам, и арба идеально. Не знаю, там я, я понимаю, что там ребята. Так мы их называем малютки, хотят там играть ножами и так далее, но нож. Вообще любой мили-класс, если говорить про ПВП, он настолько доната зависимый, то есть по него столько нужно вкладывать, как ни в один другой класс. То есть от вас просто в ПВП не будет только вы залетели, умерли героически, и поэтому мне кажется, что именно маленький донат или вообще без доната – Арба вот, – идеальный вариант, потому что вы всегда сможете себя найти не только в ПВЕ, да, то есть арба за счет креста и отхила, да, она может стоять в локации, где не могут другие стоять. Вот, и, соответственно, вы можете себя найти в ПВП, контенте в компании, что вы можете состоять в плане, который там активно участвует в боях, на сервере, межсервере, серверами, неважно. Да? И даже если вы вообще критикуем малютка, вы просто держите своего пати, играете в задних рядах, хилите, кидаете кресты и снимаете гадость. И все, и это, и это тоже хорошо Какой геймплей имеет место быть То есть арба, она в целом, это не класс У Убивашка Я абсолютно не переживаю Когда, то есть арбу ну, сейчас вот ножей, допустим, супер много, ну, меня выключить может и нож среднего среднего густа за счет того, что он у него может пройти на меня, во-первых, контроль, там, shadow step, да, ну, плюс сало у них, там, эта трава кладется одна за другой, и, и все, это постоянно под безмолви, и ты ничего не можешь сделать, Там ты можешь свинтить, это без проблем. Убивать в, в масс ну да, ты цепляешь масухами, раскидываешь карму, кому-то кинула там дум, захилила. ПВП один на один, забейте. От вас, вы, конечно, ну, вы пока любой убьет, да? вот, поэтому про это не говорим. А так, в принципе, ну, от вас просто улетят. Вот, вот такая грустная история. Поэтому я привыкла, что так вас абсолютно не, не убилить никакой, да, это... Класс больше вообще в общем и целом направлен на... Ну, со сопартийский. Да, да. какой-то совместный геймплей, на партийную игру, на клановую игру, вот ну, в таком плане. Ну, кому интересно, вот именно фарм, там, какой-то там, соло-кач и так далее, это тоже, потому что это менее требовательный э, персонаж. Ну, по абсолютно по всем параметрам. Понравилось видео, лайк, подписка обязательно. Ксения сказала, что если у вас будут какие-то вопросы по данному классу, то задавайте, не стесняйтесь в комментариях. Было что-то непонятно в данном видео. Пишите комментарии. Всем пока.